Грязи и вообще как Возьмешь вещество, жидкости, белил и несколько вязким замесом mm -hmm. не мокрой сметаны, а вязкой сметаны. Mm -hmm. Возьмешь розовый, голубой, получился сиреневый оттенок. Mm -hmm. Плюс коричневый, получился грязный оттенок. Mm -hmm. Можно плюс красный к сиреневому, будет другие mm -hmm. варианты. Грестцы. Полностью избавишься от белого. То в пользу розового. То в пользу голубого. То в пользу коричневых или красных. Хорошо? полностью полностью. Особенно не оглядываясь на содержание. Откуда картинка может падать, лучше ее здесь поставить. Внизу у нас вода синего вернее, голубого цвета голубого даже с бирюзой от середины холста в эту сторону и в эту идет вода вода любит идею отражения отражение висит Наберешь идею отражения Смотри, прямо стекло отражения угу. Наберешь Это стекло Дополнишь, да, и наберешь Стеклянно угу. Малейший звук По горизонтали Выдаст идею воды Ты согласен? Идею плоскости, да? То есть идея отражения И идея плоскости на переднем плане у нас зелень. Берешь голубой коричневый и черноты зелени сюда наберешь. Мокательно, чиркательно, моделировательно. Потом светлоты зелени. Возьмешь бирюзовый желтый. Бирюзовый тут там всям валяется. Доберешь также густо. Прикольно? Ты вот так сделаешь, и погнала заново. Архитектура. Начнешь разработку архитектуры с самого светлого пятна, которое находится где-то здесь. Мазочками вот такого каменного характера. Каменного характера. Слепишь идею освещенной старенькой архитектурки. Прикольно? Окна появятся сначала так, а потом будут дополнены. Ты столько Давай. если ты еще никогда ничего не смешивала, то кажется чем-то чем сверхъестественным. На самом деле на нашей палитре так мало красок, вариантов этих красок, что после некоторого, то есть если бы там были все краски задействованы, то, конечно, было бы тяжело. Поскольку их задействовано очень мало, то, в принципе, по идее, довольно скорое знакомство с этим малым. Ага. На доме. Вот на этом внятный яркий свет. Очень мощные замесы. Много вещества используешь что мешает работе не бугни, слушай меня много вещества uh -huh. Uh -huh. поэтому так неопрятно назовите uh -huh. uh -huh. помнишь, я вдавливательна uh -huh. примерно так же и здесь поиск uh -huh. замеса более темные балкончики, более темные и выступающие. Есть там такое, да? Из под них, смотри, там на на продолжении этой стены уходящей, Свет упал прямо на стену. Это вот таким вот какой, да? вот. К сожалению, если, видишь, вернее, если настолько не видишь направление уклона, uh -huh. то лучше с геометрией, архитектурой не сталкиваться лицом к лицу. Uh -huh. Потому что при таком нарочитом невидении ничего хорошего не произойдет. То есть стараться брать те задачи, где четкости рисунка не будет, потому что линия настолько внятно уходит туда, а у тебя настолько внятно пошла в другую сторону, что, конечно, ну как-то не могу с ней поделать. Здесь шире. Мутнее Положи картинку, чтобы я видел Вот это вам Я делаю вам скачку Протри тряпкой Сначала досмотри, что я делаю. Да. Разницу, внятную разницу делаю между освещенным, освещенной частью и теневой, ага. которой не было вообще разницы. Да? Ну, эту линию-то увидела все-таки с... не настолько ты не видишь смотри каменная кладка из которой сделана И вот продолжение фигни куда? Здесь лежачая плоскость uh -huh. Поэтому я показываю ее нарочито по горизонтали Оконце, оконце. Под подоконником Темнотики А uh -huh. вот это? Темнотик? Вот это А вот здесь много повторять вот это вот, как бы, вот это вот на белом? Или это не... не, не знаю, что? Сейчас, смотри, вот. У нас штукатурка. Mm -hmm. Но я сохраняю, смотри, тонально цельный теневой кусок. Правда? Тонально цельный. Это, то есть, цель, ну, есть цель, ты светлила, темнила. Смотри, смотри. Вот, Датворчан, пожалуйста, не да. страдай. Ну, я вижу, что здесь, они это одно, а это другое. Вот. Угу. Брикетики, Спасибо. брикетики. Прикольно. Подожди. Подожди. Подожди. Сразу видно, что каминишка, правда? Да, угу. Именно от того, что уложено. Вот так, как кирпичик. Угу. Ну, во-первых, линия пошла по вот этой траектории. Линия ухода в перспективу. Линия ухода у -у -у. в перспективу. здесь Есть. у нас оконца еще более наклонилась. Под окнами уже имеет несколько другой уклон. У -у -у. И сами окна. Вот они. Да. Потеки какие-то, грязь бековая, угу. да. И смотри всюду вот этот рубленный характер укладки. То есть он может быть и как бы слева направо, так да. и сверху вниз, да. Да? Да. Угу. Плюс потом вот эти столбики. Так же, как те столбики ага. подоконные. А вот эти столбики тоже подоконные Смотрите. Okay. Тени от них. Видишь там? Да? Столбики состоят из двух плоскостей, одна из которых освещена. Прикольно. А это тоже надо сейчас? или да, в тему? Давай это светим. уже есть кантик, да? Угу, да, да. Дело в том, что этот сегмент ты можешь сбривать-делать, сбривать-делать, пока не поймешь его основную идею, тень. Гондольерчик. Отражение гондолочек. Линия касания к воде. Молодой человек, который это делает в рыжей шляпе. Это делает с рыжими руками в черненьких штанишках. А шлепа и он же чуть-чуть отражается Да? Мазочки на переднем плане Лодочного с видишь, Да, они все немножко лодочки. Угу. Давай Там вдали нет линий с такой напряженности. Они такие Смотри, ребят. Да. Я их просто чуть-чуть mm -hmm. уничтожаю. Создаются только такие намеки. Да. Mm -hmm. Мерцалочки mm -hmm. так. Mm -hmm. Ну, идея блоков правильная. Mm -hmm. Просто mm -hmm. немножко mm -hmm. еще да, беленькой ручкой. Слабенькой. Mm -hmm. Ну, идея правильная. чтобы все-таки дом внятно отделился угу. с Показать. светиком да, от теневой. То есть смотри, я задал некоторую круглость этого карандаша. как веществом пластилина. Чем мы на переднем плане, а на дальнем плане мы видим, там вообще нет никаких да, прикосновений. Только на переднем плане видны вот эти мерцания, колебаний, А там такое единое пятно. Есть вообще вообще Идея такой живописи подразумевает вот такой густой мазок. А густой мазок решает вопрос. Uh -huh. Это выбеленность, это твоим пальцем ты выбелила. Там изначально было темно. Опыт, так, примерно, пенагазм, да? Ну нет, этот в тени, а этот не, не настолько. Более светлый, угу. праздничный. Это очень красиво. Ладно. И я... Здесь, а потом забрать. А Мы здесь? здесь каждый день. Я. Каждый день. Да? Конечно. То есть если я через неделю, допустим, приеду, я заберу. Ухода в пространство. Да. Красиво? Красиво. Да, потому что все Раз равно неделю. это небо какое-то иначе тут воздуха не хватает. В принципе, я завтра запускал две да штуки -то тоже, сходится. Ой, это моя обилка там. Так. То есть с другой стороны здесь тоже вроде бы все вот такое. Не хватает геометричности вот здесь. То чем на вот здесь не хватает. Причем, ты, ты видишь, там прямо несколько вот таких сегментов. Еще скажу, что здесь да? как бы вода уходит вот сюда, вот, а здесь меня как будто отражает. Ну, вот это, наверное, Смотри, да. там несколько сегментов. Да. Да. А здесь уклон поменял свое направление. Что-то ты меня не ждала. Я ждала, я ждала. Не, вообще не ждала. У тебя ни желтый, не такой. Ходишь, да, это самое сейчас. Ну, ну кто-то есть. Денис А, прикольный труд, да? Прекольный вот эта вот часть, она вот как бы, это как бы хорошо? Ну, это лучшее, что ты сегодня сделала ну правда, он удачный вполне. Может тебе он не нравится? Но он хороший. Все, точку вставь.